Всем привет друзья, с вами Крош. И сегодня будет разоблачение Геннадия Гарина. Та есть, а его, как он говорит фейковых каналов, которые на самом деле не фейковые. Итак, начали. Зайдем на его фейковый канал Геннадий Гарин. Если что, данный канал раньше назывался Орловец Гена. Открываем видео, как Орловец Гена стал популярным и слушаем внимательно. Да, всем привет, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Орловец Гена. свой канал, на так. Я вам скажу. Привет, большой. На вот вы, смотрите, канал. Смотрите, и потом вы создаете свой канал. Любой. Например, я создал канал Орловец Гена. Вот я создал Орловец Гена и потом... Как вы сами слышали, Геннадий Гарин сам создал этот канал. Теперь переходим в сообщество другого, его же канала. Фейк-канал Орловец Гена изменил название канала. Теперь фейк-канал Геннадий Гарин это чужой канал. Мошенники меняют название канала и оставил ссылку на свой второй канал тарловец Гена». Я знаю, что сейчас понабегут люди, которые будут писать, что это и есть фейк-канал, даже не предъявляя никаких доказательств. Я все рассказал в этом видео. Генка просто хочет хайпануть.